всем привет вот и настала наша тема внедрение полезных привычек внедрение полезных навыков да какие навыки и привычки мы будем внедрять вот тут надо разобраться потому что зачастую есть такое выражение что мне надо внедрить какую-то привычку но на самом деле надо ли знаете это можно сравнить как с английским языком который мы говорим мне надо изучить но пока на жизни поставить какие-то рамки да, где он нам действительно нужен не доходит руки, время не находим и так далее. Но как только нас жизнь прижимает, то очень даже все случается. А что такое жизнь прижимает? Это когда у нас появляется истинное желание, чтобы вот это произошло, чтобы там изучить этот английский язык. Вот и здесь про внедрение полезных привычек мы будем говорить именно про те привычки, которые вы сами непосредственно хотите внедрять. А не кто-то считает, что вам это необходимо сделать и вы с этим соглашаетесь. И, в общем-то, идете по этому процессу, хотя и так тоже можно. И тема, которую мы сегодня разбираем, она будет касаться, в общем-то, всей нашей жизни. То есть, всей той механики, по которой мы живем, Все эти действия, которые мы делаем, да, или не делаем. И вот как раз-таки то, что мы не делаем, но хотели бы делать, вот сегодняшняя, сегодняшняя запись, сегодняшний эфир, он как раз-таки поможет вот в этом разобраться. Почему же мы начинаем какие-то действия делать, но не завершаем их, да? Или наоборот даже не можем заставить себя, в общем-то, начать что-то делать. А иногда бывает так, что мы заставляем, мы начинаем что-то делать, но очень быстро мы перестаем это делать. Вот про вот это все сегодня мы, в общем-то, разберем. Давайте мы сейчас начнем с того, чтобы определили, какие же привычки вообще нам хорошо бы внедрять и что нам хочется на самом деле. Это можно начать с очень простой технологии, которую можно сказать на смертном одре. Вне зависимости от того, сколько вам лет, если вы смотрите этот ролик, вы живой. И э, вот эту вот механику мы будем разбирать, э, начиная с 20 лет. Потому что в 20 лет человек формирует для себя ту дорожку, по которой хочет пройти. И потом уже, когда пройдет определенное количество времени, можно делать какие-то выводы. И почему именно на смертном адре? Потому что когда человек уже прожил жизнь, когда он перед переходом в мир вне воплощения да, или перед умиранием, у него происходит так или иначе анализ всех тех действий, всей той жизни, которую он прожил. И вот вы представьте себе, что вы-то еще живой, все правильно, да, но вы уже лежите на смертном адре и вы начинаете представлять, какую жизнь вы прожили. И вне зависимости, еще раз повторюсь, сколько вам сейчас лет, вы начинаете от 20 лет. Какие у вас тогда были желания, посылы, да, к чему вы стремились, что вы, хот... Чего вы хотели достичь. И вот мы начинаем. Вам 20 лет, вы к чему-то стремитесь, что-то хотите, что-то запланировали, да, куда-то поступить, устроиться на работу, сделать какой-то свой бизнес, помочь людям или как что-то другое, тут неважно. И давайте представим себе, для этого упражнения можно даже закрыть глаза, и мы начинаем. Вам 20 лет, вы все полны надежд, и получается прошло 10 лет. Вам 30 лет, вы начинаете сравнивать, что же вы хотели, к чему вы стремились, что вы из этого внедрили в свою жизнь, что не успели, что не смогли. Вам 40 лет, вы делаете уже выводы, что у вас произошло за 20 лет вашей жизни? Опять же, чем больше времени пройдено, да, тем больше есть о чем задуматься. И в зависимости от этого вы доходите до момента, когда вы лежите на смертном одре и анализируете полностью всю свою жизнь. И знаете, когда проработается эта механика, то для многих происходит сожаление, очень большое сожаление того, что они чего-то не успели сделать, того, что они могли, хотели, но почему-то поленились или отложили в сторону и к этому больше никогда не возвращались. Вы знаете, она очень мощная с точки зрения осознавания, где мы находились, куда мы стремились, где мы сейчас находимся и куда мы сейчас стремимся, что мы не сделали и что мы еще можем сделать. Но я вам скажу так, не стоит об этом печалиться и думать. Почему? Потому что то, на что вы уже повлиять не можете, про это и не надо думать. Фокус внимания лучше направить на те действия, которые вы еще можете сделать за вашу жизнь, даже если у вас уже, образно говоря, преклонный возраст. Если вы еще не лежите в гробу в белых тапочках, то э, все можно еще делать. Ну, по крайней мере, за то время, которое у вас э, есть, что-то точно можно успеть. Вот с этого надо и начинать. Другими словами, это упражнение поможет вам стать для себя же сторонним наблюдателем, которым мы в жизни ну, почти не используем, да, эту возможность. И когда это происходит, тогда мы начинаем сравнивать, что же мы действительно делаем и чего мы не делаем, да? что мы хотели бы сделать и на что мы положили, в общем-то, болт. Пройдя это упражнение, вы сможете увидеть вашу потребность развиваться и вы осознаете, в чем именно вы хотите развиваться, и какие полезные навыки внедрять. Что касается полезных навыков, то они, конечно, для каждого свои. И они очень сильно градируются по сложности. То есть есть очень простые навыки, которые внедрить довольно легко, а есть навыки, которые для внедрения потребуют годы обучения и тренировок. Итак, давайте разбираться теперь по ходу. Для внедрения любой привычки минимальный срок – это 21 день. Ну, информация колеблется, вплоть до того, что, говорят, надо необходимо 90 дней, то есть 3 месяца, для того, чтобы привычка, ну, действительно, в тебя вкоренилась. Я с этим согласен, что под каждое действие, иногда даже для того, чтобы мышечная, скажем так, память сработала, вот, необходимо, естественно, иногда больше. Поэтому... 21 день это мы берем за минимум, но на самом деле начинаем мы с, с месяца, то есть с 30 дней. Почему именно 30 дней? Во-первых, 30 дней это такой срок, который очень легко отследить месяц. Вы начали с первого дня, до первого числа следующего месяца вам необходимо делать определенные действия для того, чтобы оно стало вашей привычкой. Человек сразу может сказать, «Э, вот, прошла неделя, мне не нравится, я остановлю этот процесс. Вот здесь я хочу вас остепенеть. Почему? Потому что э, хорошо бы начинать именно с месяца и месяцем заканчивать. Но по истечении месяца это не значит, что вам необходимо будет продолжать, если вам действительно это не нравится. Или если вы увидите, что те результаты, которые вы хотели бы увидеть, э, но настолько минимальны, что э, просто руки опускаются и пока вы не хотите продолжать. Вы, главное, сделайте месяц, а дальше будете решать. И теперь давайте разберем на конкретном примере. При этом я сразу вам оговорю, что тот пример, который я вам сейчас буду озвучивать, это лишь наглядный пример. Это не значит, что если он вам не подходит, то эту механику не надо использовать. На самом деле, сам механизм внедрения полезных привычек, он хорош абсолютно для внедрения любой привычки. Вне зависимости, то ли будете вы заниматься спортом, то ли вы хотите больше читать, то ли вы хотите выравнивать спину, да, то ли вы хотите еще что-то такое, чего вы раньше не делали? Но для того, чтобы механика была понятна, я возьму в примере отжимания. Да, отжимание, бег, вот что-то вот из такого, что наиболее понятно для вас и вашего тела. И для начала давайте разберем, например, отжимания. Каким образом стоит начинать отжиматься, да, в каком количестве для того, чтобы это действие не вызвало отторжение? Ну Для того, чтобы не было отторжения, нам необходимо э, понять уровень нормы, наш. То есть, сколько необходимо мне отжиматься, для того, чтобы для моего тела это было нормально. По крайней мере, не вызывало э, отторжения, да, и наоборот, не хотелось этим заниматься. Как этого добиться? Необходимо начать. Причем, когда вы начинаете, не надо строить себе определенную планку, до которой вы прямо обязаны дойти. То есть, если вы никогда этим не занимались, то стоит просто начать это делать и остановиться в тот момент времени, когда вы чувствуете, что для организма уже очень-очень сильно тяжело. Вот. Но при этом вы когда начинаете отжиматься, вы запоминаете, там: два раза отжались – это легко, четыре раза отжались – уже чувствуется нагрузка. На 5 ты понимаешь, что это для тебя, в принципе, является нормой. Если ты сейчас будешь с этого количества, в общем-то, начинать и продолжать, то для тебя будет нормально. Но ты продолжаешь дальше и доходишь до того максимума, который для тебя, для твоего тела, ну, приемлем. Когда не вызывается еще боли, да, и так далее. Для чего все это необходимо? Как только вы определили уровень максимума, вы будете видеть, к чему вам стремится, к этим цифрам, в общем-то, вы будете идти. Если брать норму, то уровень нормы это то количество, сколько вы, в общем-то, будете делать каждый день. Но кроме этого есть еще минимум. Для чего он необходим? Дело в том, что пока привычка не внедрена в вас, еще может вызваться очень сильное отторжение. То есть вашим телом, получается, еще идет ломка. И для того, чтобы ее уменьшить и облегчить получается действие для внедрения привычки, вы можете делать норму. Но иногда, если вы чувствуете, что вам необходим отдых, вы снижаете эту норму до минимума. Это позволяет вам двигаться дальше и э, отдохнуть. Но очень важно не останавливаться. То есть каждый день хотя бы по чуть-чуть делать шаги. Это позволит вам по капельке вводить вот эту привычку. Кроме минимума, опять же, как происходит рост к максимуму к тому, к чему раньше вам, вам было тяжело идти. Дело в том, что наш организм он очень адаптивный, и как только вы начинаете делать одно и то же действие э, постоянно, он к нему адаптируется, привыкает. Если это касается упражнений физических, то очень быстро организм начинает э, наращивать мышечную ткань. И тот уровень нормы, который для вас был еще пару дней назад, в общем-то, нормой, он становится для вас уже минимальным или, ну, по крайней мере, чуть-чуть меньше, чем норма. Поэтому для того, чтобы отслеживать вот этот процесс, вам хорошо бы раз в несколько дней брать и пробовать на уровень нормы другое количество. То есть, например, вы отжимались 5 раз, вы берете и пробуете через 2-3 дня 6-7 раз. И смотрите, стало ли это для вас нормой или это все-таки сейчас еще многовато. Если же это стало для вас уже нормой, то вы начинаете каждый день отжиматься вот такое количество. И доводите до состояния комфортной организму. Например, я когда начинал, я начинал с 10 раз отжиматься. Почему я вообще начал отжиматься? Дело в том, что до момента, когда я решил делиться с вами этой информацией, я работал физически. И у меня не возникало вопросов, чтобы мне необходимо было там отжиматься, подтягиваться или еще что-то делать. Но как только я занялся, с головой ушел в процесс, создание роликов, как только я сел за компьютер, я понял, что мне не хватает, моему организму не хватает физической нагрузки. И я осознал, если долго буду сидеть без движения, то очень быстро мой организм, он отдряхлеет. И поэтому я начал внедрять вот эту полезную привычку, которую взял отжимание. Но на самом деле, еще раз повторюсь, вне зависимости от того, какой пример сейчас я привожу, для вас вы выбираете именно ту привычку, которую вы хотите. Если эта привычка связана, например, с ростом осознанности или с каким-то успокоением, с медитацией, вы точно также можете вводить вот эту медитацию или любое другое упражнение в привычку, но по той же механике. Итак, вернемся к отжиманиям. Я начал с 10 раз. И начал отжиматься сегодня 10 раз, завтра 10 раз. А вот послезавтра я, например, немножечко устал. И я отжался 9 раз. Понимаете, но все равно отжался. Если бы и 9 не было многовато, я бы 8 отжался, но все равно поджался. Для того, чтобы сам процесс, он шел и привычка внедрялась. Прошла неделя другая, и дело в том, что я вот этот процесс увеличил уже на 15-20 раз. Было время, когда я дошел до 30 раз. Причем это я вам сейчас говорю про отжимание за один присест. А вот уже с количеством присестов это уже можно играться. Дело в том, что внедрение привычки его можно объединять и с другими процессами. То есть, например, если я люблю ходить погулять, да, то я могу для себя внедрить так, чтобы каждый раз после того, когда я возвращаюсь с дома и прихожу домой, я делаю что-то, что я раньше не делал. Некоторые люди пересекают этот процесс с, например, поливом растений. То есть они поливают растения, когда поправляют шторы. Да? А шторы они поправляют, когда выглядывает солнце, на солнечной стороне, например, они живут. Понимаете? И вот таким вот образом легче вспомнить, что надо полить растения. Ну, давайте вновь вернемся к отжиманиям. Я вам поясню, что как только я дошел за один раз, отжимался я 30 раз, я осознал, что для моего тела это уже многовато. То есть я могу... Но если я один подход, второй, третий делаю, то для моего организма это уже сложно. Я уменьшил до 20 раз. То есть за один раз я отжимался 20 раз. И э, вот таких присестов я мог делать довольно много. За один раз, 20 раз это не так много. Но если ты 20 раз сложишь э, в 10 присестов, то это уже получается 200 отжиманий. И знаете, один раз я решил даже посчитать, сколько же я отжался за день. Вы не поверите, но... Я отжался 400 раз. Если бы я не уменьшил эту норму и продолжал отжиматься по 30 раз за один присест, то я думаю, самих присестов я бы сделал гораздо меньше. И вот здесь это такой маленький секретик есть. Дело в том, что если пирог большой, и вы его не можете скушать сразу, да, то просто делите его на маленькие частички, которые вы можете проглотить. Если же вы, например, начнете бегать, вы никогда этого опять же не делали, и вы пробежите сразу там 3 километра, то вы не то что завтра, вы на протяжении уже полугода вообще не захотите этим заниматься, больше никогда. То есть вы этим действием отобьете очень сильно у себя желание то, которое могло бы происходить, если бы вы делали это очень медленно и плавно, и такими маленькими кусочками. И вот смотрите, например, даже если сейчас мы коснемся бега. Вы первый раз пробежали, вы поняли, что для вас норма э, километр пробежать. То есть, хотя вы никогда не бегали, но километр вам комфортно. Вы можете пробежать не километр, а 800 метров. Для чего? Опять же, ваш организм поймет, что вы сделали какое-то новое действие, которое вы раньше не делали, и он поймет, что это действие для вас несложно, потому что вы пробежали даже чуть-чуть меньше нормы, которую, в общем-то, вы запланировали.